Вы издеваетесь? Боже мой, что же за жесть-то такая? Следуйте Здравствуйте, Объект 106. Как вы себя чувствуете? Объект 106? Ну, здравствуй. Э -э как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Разве ты не видишь? Я приколен к этому креслу. А ты? Как ты себя чувствуешь, мальчик? Я чувствую себя... Э Хорошо. Объект э, 106, я ставлю тут вопросы, не ты, окей? Я бы хотел с тобой доиграть. Я думаю, тебе бы понравились мои развлечения, которые я приготовил для тебя и для каждого. Много деток играли в моем доме, но по-прежнему никто таки не выигрывал. А, что за игра? Ты про свое карманное измерение? Мы можем это и так называть. Измерение, дом, время. Почему вы не думаете, что все это происходит прямо тут? В вашем здании, да, здесь. Просто немного позже, немного не в этом промежутке времени. Продолжай. Мальчик, ты задаешь вопросы, на которые сам не хочешь получать ответы. Отпусти меня, и я помогу тебе бежать. И Я расскажу все, что тебе интересно, а возможно, немножечко больше. А почему ты хочешь? Подожди, почему ты считаешь, что я хочу бежать? А разве нет? Ты сидишь тут рядом со мной, и уверен более чем на сто процентов, что ты хочешь бежать от меня и от этого места, ну, наверное. Что ты думаешь о фонде? И почему вообще ты разговариваешь со мной? А почему нет? Я давно ни с кем не разговаривал. Мне не хватает общения. Меня понимаешь только ты. А мои игрушки не понимают ни единого моего слова. Доктора постоянно ставят опыты, не понимая, что рано или поздно их ждет та же участь, что и других. Не Меня неправильно. Я не злой. Я совсем не хочу убивать людей. Я хочу дать им шанс проявить себя. Ну, и, конечно же, немного позабавиться. Фонд? Так мило, что это. Это большой комплекс для моих игр. Да, сейчас я нахожусь рядом с тобой. Но кто сказал, что через определенный промежуток времени я не буду с тобой играть, и я не выберусь отсюда, Закончили. Давай поговорим о том, как тебя зовут. А тебя? Смотритель. Так бы и проще для протокола. И если для тебя это проще, ну, назвай меня смотритель. Мила, меня... Меня. А. Назвай меня как угодно. У меня много имен. Вы часто зовете меня 106-м или старик. Пускай так и будет. Окей. Okay. А какова твоя цель? Цель? Я давно уже забыл о смысле своего существования. Ты не представляешь, насколько мне грустно, насколько мне больно. Мне постоянно больно. Ты думаешь, мне приятен мой внешний вид? Или ты думаешь, что я раньше не был другим? Мне больно. Мне больно, когда надо мной ставят опыты. Мне больно из-за того, что со мной никто не может поговорить. Мне больно, что мои родные и близкие умерли уже достаточно таки давно. И я их уже забыл. Настолько давно они умерли. Mm, тогда почему ты убиваешь людей? И я, и я никого не убиваю. Я даю шанс оправдать ваше ничтожное бессмысленное существование. Разве ты не хочешь доказать себе, что ты можешь сделать все? Разве ты не чувствовал себя печально из-за того, что не можешь преодолеть свой страх? Я помогаю людям, а скоро помогу и тебе. Ты так говоришь, как будто ты сможешь что-либо сейчас сделать. Сейчас? Нет. Скоро? Да. Ты сыграешь мою игру. И я очень надеюсь, что она понравится тебе. Или мне. Я думаю, скорее всего, мне. Тебя связывает что-либо с объектом 049? Он? Что? Объект 106? Он мой ученик. Вернее, он когда-то был им. Я его видел совсем мельком. Недавно. Мы видели на записях, что ты был в его камере. Почему ты не выпустил его и... И почему вообще ты ушел от него? Просто так. Он... Он больше не тот, кого я знал. Он больше не мой ученик. Он нечто иное. С другим мышлением и другими способами. Он хотел воскресить меня. Он хотел вылечить меня, убив Но я этого не позволил сделать ему Он делает людей своими куклами Так... так я его не обучал Так нельзя делать Но ведь ты делаешь то же самое Мальчик, не перебивай меня Это не культурно Так нет. он делает людей своими куклами Прежде убив их я же им даю возможность проявить себя. Показать, что они могут что-либо сделать сами. И что, что они умирают рано или поздно. Это бы все равно случилось. Расскажи, как ты встретился с объектом 049, и почему ты называешь его своим учеником? Это был год так... Э, слушай, а зачем это тебе? Мы сейчас же говорим про меня. Зачем тебе слушать о истории, как один мальчик пришел к дедушке и попросил его обучить медицине, для того, чтобы лечить других. Зачем тебе знать, что дедушка учил его, и что годы шли, а мальчик рос и питал знания, как губка. Дедушка старел и усыпал, мальчик вырос. Дедушка хотел умирать, но мальчик обратился к злому духу, и дедушка стал жить вечно, но мальчик обрек себя на бессмертное существование с этим злым духом и обрек этого старца на бессмертное существование в этом мерзком теле. я сейчас немножечко не понял. О чем ты говоришь? Ты рассказал свою историю жизни? Дальше. Расскажи, что ты знаешь о объекте 001. О каком из? Это тупой и глупый вопрос. О каком ты знаешь? А почему ты думаешь, что я вообще знаю об объекте 001? Это просто вопрос. если не хочешь, можешь. Это же создатель рептилий. А возможно, это и есть фонд. А возможно, это ангел. Но ну, я склоняюсь к первому значению. Но я хотел бы его увидеть и сказать ему, глядя в его наглое лицо, что если он и король, то я могу смело называть себя принцем. Продолжим. А, расскажи о своем карманном измерении. Что это? Мальчик, а давай я тебе его лучше покажу. Эм, нет. Слушай, давай лучше поговорим. Ну ладно. Это простая игровая комната с несколькими загадками. Ты знаешь, мне интересно наблюдать, как люди пытаются выбраться оттуда. Хотя, это то место, которое вы знаете наизусть. Ну, практически наизусть. Просто несколько новых препятствий на вашем пути. Я могу показать это. Просто, да, просто мальчик, Подойди ко мне и прикоснись ко мне. Нет, пожалуй, я воздержусь. Почему мне кажется, что ты именно тот, который сможет выиграть и найти выход с моего дома? Нет. Э, слушай, почему то мне работают наши приборы? И почему мы не можем взглянуть, как там все устроено? Вы можете просто прикоснитесь ко мне? Простите, это бывает. Мой мозг, если он все еще есть, он функционирует. Я был заражен, потом я воскрес, но смогу прожить до конца этого мира. И это моя самая большая боль. Она очень невыносима. Это тоска. Мне очень скучно. Так почему наши приборы не работают? Они работают? Кто вам сказал, что они не работают? Они просто находятся в другом времени. В другом отрезке времени. Они покрываются коррозией и выходят из строя, потому что там такая среда. Возможно, если уже вам так любопытно, вы создадите то, что не сможет сломаться в моем доме. И даже я вам дам такой шанс, но я хочу что-то взамен. К примеру, двух игроков. Хочу понаблюдать за ними. Ты думаешь, если мы дадим тебе кого-нибудь, они смогут выбраться, и ты их отпустишь? Мне просто будет весело. Как ты питаешься? Никак. Я не сплю Я не ем. Я существую. Для меня последнее развлечение – это люди. К сожалению, я слишком люблю зверей, чтобы ставить над ними какие-то опыты. Но это будет, наверное, забавно. Но, возможно, и грустно. Я как-то попытался забрать свой дом медведя, но смог доставить только его часть. И это меня очень расстроило. Wow. Um, очень интересные подробности. Как много людей ты убил? Мальчик, я тебе сказал, что я не убиваю людей, они просто проигрывают мою игру. Хорошо, тогда как много людей проиграло? Тысячи, десятки тысяч. Я не знаю точно, я не считаю. Ты знаком с кем-либо еще из фонда? Вернее, с какими-то другими объектами? Да, есть очень надоедливый объект, маска. Он, вот он, убивает своих носителей, а я нет. Я хороший, он плохой. Но все же, мне как-то приходилось вступать с ним в контакт. И могу сказать, что ему точно так же скучно, как и мне. С ним никто не разговаривает до того, пока его не оденут себе на лицо. После овладения сознания он может разговаривать. К счастью, при нашей встрече он уже имел носителя и смог со мной поговорить. Он понимал меня пока, что не знаю как, но все же. Я предложил ему Вернее, нам путешествовать вместе, развлекаться. Но после того, как я прикоснулся к одной из его частей, я сейчас имею в виду к его лицу, маске, к чему-то куда, да. Он почувствовал большую боль и, наверное, немного обиделся на меня. Ну, давай. Что? Спроси меня о том, о ком ты хочешь. Хорошо. Расскажи мне о Алам Короле. Ждал твой вопрос. Твои вопросы о объекте 001 глупы. А вот когда ты говоришь о личности, это совсем другой вопрос и другой дело. С чего бы ты хотел, чтобы я начал? А, кто это? Когда он придет и что он сделает? Ну, начнем по порядку. Ты знаешь, как ваши верующие называют его? А как его называют Бог? А ты знаешь, что все ваши SCP это их рук дело, Бога и Короля? Спросите в следующий раз у Бога о их паре. Наверняка вы услышите много чего интересного. Он придет именно в тот момент, в который он должен прийти. Тогда, когда он захочет. Он ведь даже не старается. Вы думаете, что процедура Монтаук его сдержит? Смешно, но вы продолжите. Смотрите, мне уже скучно. Может, нам стоит развлечься? Как ты скажешь? Мой стул уже практически не функционирует. Как ты видишь, я могу спокойно поднять левую руку. Через две минуты я смогу поднять правду, а еще через минутку я смогу встать. Ты был приятным собеседником, вернее, одним из самых лучших за последние столетия, десятилетия. За все это большое промежуток времени. я обещаю тебе, что моя игра для тебя будет одной из самых лучших, и ты сможешь насладиться и вполне. А пока я освобождаю еще вторую руку, ты можешь задать мне еще один вопрос. У нас на это не так много времени осталось. Но не бойся, мальчик. У тебя на это хватит времени. Но я про вопрос. Я даже дам тебе небольшую фору, чтобы ты попробовал сбежать от меня. Какого хера, э, народ, вытаскивайте меня. Я не очень хочу к нему в карман измерения. Мальчик, мальчик, задай мне вопрос. Ах, блин. Ну ладно, э, можно ли тебя убить или остановить? Остановить? Да. Убить? Или сам пытался, но, как видишь, ничего не помогает. Кроме, наверное, электричества. Но вряд ли это меня убьет. И пережил войну. и пережил взрывы бомб. и пережил чуму. и пережил все, что ты можешь себе вообразить. И не горю. Я не тону. Я не смогу умереть. Это мое проклятие. Вечное существование. Вечное. Скучное существование. Смотри, моя вторая рука уже освобождена. Беги.